Всем привет дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь. Ну, канал только о смарт-часах, и у меня и были такие часы. В основном все Самсунги, начиная от Galaxy Gear S2 и заканчивая сейчас уже Galaxy Watch 5 Pro. Также Huawei Watch 3, из других, которые не Samsung. Больше других каких-либо у меня часов не было. Так вот, появились Apple Watch. Ну и естественно, хочу начать с самых азов в самом начале. Это как подсоединить часики с айфончиком. Работают они только с айфоном. Никаким другим их не прицепишь. Поэтому мы с этого-то и начнем. Ну и потом будет серия видосов. Часы не мои, они мне а, дали их просто маленечко снять видосиков посмотреть на результат и уже потом я наверное, себе возьму а вот 6 хочу взять и уже писать постоянно видосы также и об apple watch чтобы так скажем восполнить самую популярную линейку часов они самые востребованные популярные износимых устройств занимает 38 процентов рынка носимых устройств если сравнивать с samsung, то у это показатель в районе 25-28 процентов так что на 10 процентов как минимум Apple watch больше хотя не скажу что они прямо вот лучше намного чем samsung или какие-либо другие часы те же huawei там и так далее тому подобное но тем не менее популярней. Ну и начнем. Давайте врубаем часики, посмотрим, как они будут коннектиться, что для этого надо. И так далее и тому подобное. Здесь у меня уже отвязана пара. Если вы берете бэушные часы, то обязательно они должны быть отвязаны. Разорвана пара. Иначе вы, естественно, их подсоединить не сможете. Если у них будет включена блокировка. Повторной активации, так же как на Samsung есть такая похожая фишечка. Это Watch 3, они, конечно же, тормозные немного, загружаются долго. Но что мне понравилось, действительно, в них, вот прям конкретно, о чем я могу сказать, что мне в них понравилось, так это <coughs> та вибрация, которая у них есть. Вообще у iPhone классная вибрация, что на iPhone, да, что на Apple Watch. Крутые. Из Android я помню похожую вибрацию, тоже хорошую, которая мне нравилась. Это были такие часы <coughs> LG G3. Вот у них была тоже крутая вибрация. Самсунги никак не могут допилить эту тему. И хочу сказать, что Samsung стыдно вам должно быть, что на Apple действительно крутая тактильная вибрация. Прям вообще она очень приятная. Такая тактильно даже, приятная. На самом деле. Ну да ладно. Все, часики у нас загрузились. Загрузились. Что будет у нас дальше происходить? Выбираем язык, что ли мы? Надо его выбирать, как вы думаете? Ну ладно. Или не надо? Нет, все-таки надо. Ага, вот, не надо ничего выбирать. Всплывает приложуха Apple Watch, который предлагает нам, естественно, их соединить. Добрый вечер, у вас Apple Watch. Я вам сейчас сделаю, дорогие друзья, поближе, наверное, чутка, чтобы нам было лучше с вами все видно. Вот так мы сделаем. Создать пару. Нажимаем дальше. Не удалось завершить настройку и выше, вы можете продолжить настройку или начать заново. Давайте продолжим. Появляется вот такой вот значочек, что надо сделать нам. Ага, надо вот так вот, значит, наложить сверху. Вот так. Здесь просто подводите в этот рисуночек и начинается настроечка. Я надеюсь, вам было видно, да, что, как я делал. Здесь появилось окошечко и вы наводите вот на этот силуэт, который здесь появляется. Типа QR-кода, такого круглого. Прикольно сделано в этом смысле, Huawei Watch 3 тоже по QR-коду подсоединяются, Galaxy Watch любые они так не делают, QR-кодов там никаких нет для соединения. Так, ну ожидаем, идет подключение Apple Watch. это может занять некоторое время, ждем некоторое время и смотрим. Какие у нас будут дальше здесь операции. Я действительно не видел до конца еще, как они полностью все устанавливаются. Так, язык устанавливается автоматически. Сразу. Не надо выбор делать языка или какого-либо региона на данных часах. Все так происходит. Теперь идет активация ПЛО, что Это может занять некоторое время. Следующее. Так, все условия так отправить email там все мы это принимаем дело дальше ввести пароль здесь он автоматически подсоединяется к apple id который э, есть на iPhone. теперь надо только ввести пароль пароль ввели нажимаем войти провел к apple ID, это может занять несколько минут да, естественно, от скорости, думаю, интернета, наверное, тоже зависит. Ну естественно, от аппарата. В моем случае у меня iPhone 8 э -э Простецкий айфончик, но он прям как нулевый, красенький, красивый. Такой это дочкин айфончик. Мы как бы все остальные приверживаются техники Samsung. Так, ну ладно, ждем проверочки. У меня двойная аутентификация включена. Не знаю, будет она здесь. Как-то активироваться или нет, посмотрим. Возможно, и нет, возможно, как-то проверочка пройдет. Не надо будет там лишних телодвижений, так скажем, делать. В плане, так скажем, настроечки, если я соединяю, допустим, Samsung с часами Samsung, все происходит быстрее. Или просто то, что я привык уже, не знаю. Но мне кажется, все-таки быстрее. Ну, ожидаем. Значочек вот этот какой-то висит, да? Интересный. Стекло у них, экранчик тоже неплохой. Хочу заметить, вполне даже такой нормальный. Так вот, тут вот проверочка действительно может занять несколько минут, но это долго. Так, все, вошли. Код-пароль Apple, Apple Watch. Надо код-пароль создать, добавить, не добавлять код-пароль. Зачем он мне нужен? Я не буду добавлять код-пароль, потому что у меня и на айфоне на этом нет код-пароля как бы, зачем он мне нужен. Теперь сразу идет здесь шрифт, настройки шрифта. Ну, на Самсунгах этого нету, на Huawei Watch 3 тоже этого нету. Сразу мы здесь шрифтик можем поставить, общие настройки, используется вместо с iPhone. Все остальное используется, да. Дата рождения, персонализация. Ну, здесь уже персонализация, естественно, нужна. Тут уже какие есть у нас женский, другой у них. Все это ихняя тема, блин. Рост, давайте мы 167 сделаем. 167. Готово. Вес. Вес у меня 89. Да, я такой, дядька, не худой. Ага, все. С этим мы сделали кресло, коляска. А, это если инвалид, короче, можно крест, коляску еще добавить так ладно этого мы не будем добавлять так поехали дальше продолжить теперь приложение активность помогает меньше сидеть больше двигаться ее можно включить можно не включать не надо отслеживание маршрутов включить отслеживание маршрутов выключить отслеживание маршрутов это тоже уже тут как хотите дальше кардио выносливость низкий пульс высокий пульс это, кстати, хорошая тема. Блокаторы кольцевых каналов. Кальцевых Коль... каналов, такие как ревиамил, тендентин. Я не принимаю эти лекарства. Видите, тут все есть. Можно здесь же настроить сос сразу. И уже дальше вид списком. А, это уже как вид приложения будет выглядеть. Ну, оставим как есть. Идет синхронизация получить. Познакомиться со своими часами. Ну и дальше здесь уже что нового вирус. Посмотреть советы. Встречайте приложение, руководство пользователя, индивидуальная настройка часов, здоровье фитнес, галерея приложение часов. Кстати, вот сюда-то можно будет сразу зайти и заодно посмотреть, потому что загрузка на самом деле вот происходит прям очень долго. У них Поэтому мы ждем. Мы ждем. Мы ждем. Virus. Вот смотрите, Яндекс карты можно загрузить. А, наши любимые для Apple Watch. шазам работка. Вот это вот, кстати, приложка классная. Она у меня есть на Samsung. Хорошая. Вот она напоминание пить воду. Вообще классная. Ну и здесь много-много, что еще? Короче, мы с вами ожидаем, пока у нас идет синхронизация. Синхронизация, это как бы время займет. Как я понимаю, нажимаю, готово, идет синхронизация. Синхронизация идет, как вы видите, очень медленно. Это, это долго. Подождем, посмотрим. Вот я прям не буду сейчас... Останавливать все, пусть идет своим чередом. Сколько по времени. Пока идет значит, синхронизация, можно ознакомиться с тем, как управлять часами, как управлять приложениями, как управлять вообще кардио и всеми теми фишками, которые там есть. Все это есть вот именно в тех баннер, баннерах, которые вы видели чуть раньше и все можно посмотреть даже э, в App Store можно зайти и там глянуть ну маленечко осталось ждем -с. так ребятушки ну, вроде как подсоединились прошло времени сначала видео 20 минут потом я прикину сколько Suite. Вообще все это дело происходило, ну, естественно, поменяю. Ну, вот так вот. Хочу сказать, что Apple Watch 3 подсоединялись к, моим, к моему айфончику, э -э к у моей дочери, где-то минут 18, наверное. Это долго. Долго, ну да ладно. Ну, а дальше посмотрим, что да как. Будет у нас еще видосик, да, не один. А в целом все красота. Будем учиться менять циферблаты. Ну и, естественно, все остальное тоже меняется. Здесь, естественно, все по-другому. Не так, как на моих часиках придется ко всему привыкать. Вы были, дорогие друзья, на канале каком канале, это SmartWatch, если вы еще не подписались, то подписывайтесь, и тем более, если вы обладатель Apple Watch. Скоро будет много видосов интересных. Пока!